приветствую вас мои дорогие зрители меня зовут Лилия Донскова я официальный обозреватель компании Ariflame и презентую вам новинку которая создана специально к 45-летию коллекции Giordani Gold которая уже много лет вдохновляет женщин с каждым днем становиться прекраснее и сексуальный Итак, аромат giordani gold essenza blossom сразу уделю внимание флакону он действительно прекрасен тяжелое стекло и крышка на которой обозначен логотип giordani gold и покрыта 18 процентным розовым золотом аромат, тип аромата белоцветочный. Создали аромат, парфюмеры Фабрис Pelegren и Дафна Bюge. Состав аромата ему я выделю особое внимание. Верхние ноты груша, мандарин и жасмин. То есть сразу такое вот легкое, приятное впечатление создает аромат. Ноты сердца канили, флер d'arange. Это тыльтянский иланг, иланг и базовые ноты ваниль амброксан и мускус аромат стойкий это духи с максимальной концентрацией аромата держится ну, 8 часов точно когда я его наношу утром то в течение дня я его чувствую и кстати он такой флиртующий и раскрывается постепенно манит играет и все время я его чувствую по-разному однозначно аромат понравился своей нежностью своей женственностью он дополняет меня а я его мне кажется мы прекрасная пара и все же каждый раз когда вы думаете о приобретении аромата я настоятельно рекомендую приобретать сначала пробник поносить этот аромат побыть с ним одну недельку хотя бы может быть две и тогда вы точно определитесь нравится он вам или нет и я вам желаю весны каждый день даже когда на улице мороза пусть у вас в душе всегда будет весна будьте нежными красивыми изысканными с вами была Лилия Донскова до новых встреч